Приветствую всех! Расслабленные руки. Я никогда не устану говорить об этой теме, потому что эта тема затрагивает каждого студента до какой-то степени. И в прошлом были созданы видео об этой теме, и вы можете их найти в описании к этому видео. Как можно попробовать описать это ощущение? Распущенные, легкие, пустые, расслабленные, спящие, ленивые руки, руки, которые не существуют. Это так важно почувствовать, потому что это одна из главных причин появления некомфортных ощущений во время игры и даже в спокойных темпах, которая может также привести к переигранным рукам в будущем. Это также одна из главных причин невозможности появления концов пальцев, и удивительно, что именно это очень сложно уловить как студентам, так и педагогам. Потому что педагогам довольно непросто определить, если студент играет с расслабленными или зажатыми руками, если только педагог не подойдет и не проверит руку. Тогда, возможно, можно будет сказать, если рука тяжелая или легкая. Но не каждый педагог занимается этим, особенно если мы говорим о высшем обучении, скажем, профессора не будут этим заниматься. Профессор будет наворачивать круги в классе или сидеть в его любимом кресле, рассуждая об искусстве. И студенту самому тоже сложно почувствовать это ощущение, потому что он никогда не чувствовал его прежде. Так что студент э, часто даже не подозревает, что он играет зажатыми руками, не на что ориентироваться. Причина ненужного напряжения в аппарате – это энергетическое зажатие во всем теле. Э, когда студенты стараются играть более выразительно, Uh, как их педагоги, возможно, и просили играть, или когда студентам нужно преодолеть технические проблемы. Но потому что студенты не знают, как выполнить это правильным образом, они просто начинают поджиматься, стараясь играть более выразительно. И, к сожалению, мышцы привыкают к этим ощущениям, полностью забывая естественное ощущение свободной игры. Также когда студенты стараются контролировать ровность и качество звука, и потому что они не развили концы пальцев, которые бы позволили им играть с этим движением свободными руками, зацепившись за клавиатуру, не уронив руки, им приходится все время держать напряжение в руках. Давайте рассмотрим признаки зажатых рук во время игры. Первый знак. Во время игры даже спокойных и простых пьес студент будет высоко поднимать пальцы. Например. Объясняю, что это помогает им играть выразительно, и да, наверное, это помогает, но это не самый эффективный метод передачи выразительности. Потому что если ваша рука свободная, легкая, расслабленная и пустая, она будет просто дыхать на клавиатуре, и вам не придется поднимать высоко пальцы, чтобы выразить все, что хотите. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вы бы просто использовали вес, чтобы играть более выразительно. А, так что не нужно делать все эти движения. И если вы заметили в моей игре Если вы заметили в моей игре, что бы я не играла, все кажется очень легким и простым, как будто я даже ничего сложного и не делаю. А, что в какой-то мере правда, потому что мои руки всегда отдыхают и никогда не перенапрягаются. Следующий знак это когда студентам будет некомфортно играть в спокойных темпах, когда они бы признавались, что играть в медленных темпах даже сложнее, чем в быстрых, так много усилий будет затрачиваться. И это нас приводит к следующему знаку, когда студенты не могут прибавить темп, потому что пальцы не бегают быстрее, появляется напряжение в руках, что очевидно, потому что если они прилагают столько усилий и энергии во время игры медленных пьес, тогда если они прилагают столько же усилий, играя быстрее, это уже дает слишком много напряжения и мышцы не могут дышать. Что происходит? Мышцы просто перестают вдыхать и выдыхать, они удушаются.